Технологии шагают семимильными шагами по земле. Скорость регистрации записей в распределенный реестр блокчейна Юми уже обогнала банковские центрированные системы. И это все при полном отсутствии комиссии. Мне-то какое дело до всех этих блокчейнов? Где я и где этот блокчейн? Еще 15 лет назад о таком даже не мечтали, а сегодня у нас уже есть даже больше, чем мечтали тогда, в прошлом. В будущем, наверное, станет возможно каждому получить доступ к самым современным технологиям и реальным знаниям, а также обеспечить материальное благополучие без вращения белки в колесе. Будущее наступает сегодня! Преобразующая действительность онлайн-игра «Достаток» – ваш проводник в мир высоких технологий, реальных знаний и материального благополучия. Задействуй технологию блокчейн в своем смартфоне, обезопась его, выращивай денежные деревья и круглый год собирай урожай. С нами выигрывают все. Исключений нет. Онлайн-игра «Достаток». Исполняем сценарий света. Преврати свой смартфон в источник своего дохода. Онлайн-игра «Достаток». Достаток. Благополучие. Изобилие.